одно струсиное яйцо это как 50 куриных или 10 куриных опять же поправьте меня в комментариях мне почему-то кажется это как 50 куриных яиц ну, это обычные да, куры нет необычные. Нет, необычные нет? Угу. все породистые ну, друзья здесь все породистые куры вот такой вот друзья петя петя петух Прошу не путать э, с петухом где-то. Здесь тоже решетка и тоже неволя. У неволе, вернее, ему живется, но он мужчина, мужик. А петух просто по национальности своей, друзья. Поэтому прошу не путать. Два этих разных, совершенно разных выражения.